Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим историю под названием Я! Единственная девушка, способная рожать! Как это так? Но перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет несказанно вести всю неделю И так считаем, вампир с нами тоже будет считать, я вас уверяю Считаем 3, 2, 1, 0 Все те, кто поставил лайки и удачи, отправляются к вам Но ну, а мы начинаем! Я единственная девушка, способная рожать Я бежала, чтобы было сил Сзади уже слышались железные шаги этих шутких роботов Скорее! До бункера уже близко, ну! И тут на моей ноге сомкнулась металлическая робо-рука. робо, -рука. робо -рука. кончено. Я вырывалась. Робо-рука, робо-язык, робо-глаз. Робо-пух. Вдруг глаза сами начали закрываться. Похоже, мне впрыснули снотворное. Я начала засыпать. Мне стало так спокойно, и в этот момент на меня нахлынули воспоминания о моих родителях. Как же мне сейчас не хватало их. Ведь их уже нет в живых. Они были учеными. Папа с мамой передать. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. У меня момент такой вопрос. Это что мы в кибер кибербудущем находимся, когда наконец-таки роботы захватили нашу человечество, и все люди исчезли, и остались только роботы, и всех заменили машинами. она осталась почему-то. Твои знания и развили мой талант к химии. К химии. Друзей у меня не было, поэтому все свое свободное время я проводила с ними. Хорошо, скоро можно. землю заполонили дикие крысы. Они совсем не боялись людей и открыто нападали на них. По улицам даже нельзя было свободно ходить. Правительство поручило моим родителям избавиться от грызунов, и родители нет-нет-нет-нет-нет, меня проглючило. Я тут никаких крыс. Тут же нет крыс? Нет, нет, нет, тут нету крыс. Извините, меня просто проглючил, когда они запищали там, я подумала, что тут крысы. Начали разработку вируса, который лишил бы крыс способности размножаться. Они успешно справились, но проводя финальное тестирование вывели побочный эффект Какой? для людей. Любая заразившаяся женщина, скорее всего, больше не сможет родить ребенка О, женского пола. Это может привести к вымиранию человечества. Родители рассказали об этом всем и как хотели остановить боже. разработку. Но президент Эвилл не стал слушать их и приказал внедрять вирус. Папа и мама отказались, но они знали, что это не остановит президента. И втайне от всех Блин. спрятали меня в бункере, чтобы уберечь от действия вируса. Вирус применили, и на следующий день, когда мы общались с родителями по видеосвязи, к ним пришли слуги президента. После этого прямо на моих глазах роботы расщепили лучом маму и папу за неподчинение. Они успели заметить меня на экране монитора и передали президенту информацию об уцелевшей дочери ученых. Я разрыдалась. Родителей больше нет. Я совсем одна. Я больше никому не могла доверять в этом мире нахождения моего бункера не определили. Я была в безопасности, и у меня было все необходимое. Кроме еды, родители оставили мне много книг и экран, где транслировались главные новости. Из них я узнала, что вирус мгновенно распространился и уже успешно сработал на грызунах. По всем каналам только об этом и говорили. Постепенно злость сменилась апатией. Я целыми днями лежала в кровати и думала о том, что случилось». В один из дней из очередного выпуска новостей я узнала, что вирус все-таки дал побочный эффект, о котором предупреждали мои родители. За последние недели не родилось ни одной девочки, Мамочки. а ведь родители так и не успели сделать вакцину, которую... Я вам говорю, девочки правят миром не просто так. Не просто так, я вам это всегда говорю. Девочки, девочки, девочки, девочки, девочки, девочки, только девочки, все. Посла мир от этого вируса. В этот день я не могла уснуть до поздней ночи, все думала. И в какой-то момент я решила для себя, что любой ценой закончу дело мамы и папы. Моя любовь к химии мне наверняка поможет. По-любому. Я целыми днями пыталась вывести формулу, но каждый раз оказывалось, что чего-то не хватает. Я была в отчаянии, запасы еды в бункере стали заканчиваться. Я знала, О -о, что мне нельзя выходить, плохо. но больше без воды я не могла. Тогда я, закрыл лицо маской, аккуратно выбралась из бункера на улицу. Пипец. Внезапно на всех уличных экранах я увидела видеоролик с мерзкой рожей президента. Он говорил обо мне. Что? Зачем? Он рассказывал о том, что ищет дочку погибших ученых, создавших вирус. Единственную Ох, заразившуюся, God. которая может родить девочку и спасти человечество. За мою поимку назначили огромное вознаграждение. Я опешила. Если меня схватят, я точно не смогу закончить вакцину. Я помчалась назад в бункер. Но Мне кажется, нужно поскорее найти мужика, любого, и быстрее родить. Спрятаться в бункер? Нет, ей нужно такого мужика, который бы приносил ей еду в бункер, а она бы там просидела всю беременность и родила бы. Как вам такое? Блин, все-таки мужики нужны иногда. Меня схватила железная рука робота. Черт, кажется, маска сползла с моего лица. Так я и попалась в лапы президента. От воспоминаний меня отвлек голос президента Эвила. На этот раз уже не с экрана. И очнулась в большом кабинете. Вокруг меня кольцом стояли роботы-охранники, а неподалеку и надменный Эвил. Роботы-охранники держали меня, и я с отвращением выслушивала речь президента о спасении человечества и необходимости мне стать инкубатором для рождения. Только так можно спасти мир от вымирания. «Что? Он собирается через силу заставить меня рожать девочек?» «Ну уж нет!» Президент сказал мне подумать и быстро вышел. Я осталась в кабинете в окружении роботов. «Я подумаю, мистер президент, но только о том, как сбежать отсюда!» Я осмотрелась. «Идея!» Я сказала роботу, что хочу пить. И когда он отвернулся, схватила стул и кинула в него. Я тут же побежала на выход Беги! и вдруг Тупик! Справа была всего одна дверь и я бросилась туда. За ней оказалась химическая лаборатория. Я а увидела там... молодого парня в халате. О, на его груди пасовался значок с какой-то эмблемой. Я «Умоляю, спаси!» – прошептала я. Парень как-то странно посмотрел в мои глаза и показал, чтобы я залезла под его стол. Я едва успела. Тут же ввалились роботы. Они просканировали лучами комнату, но пропустили стол, так как парень загородил его собой. Ничего не обнаружив, роботы вышли. Едва закрылась дверь, парень бросил мне плащ с респиратором. А когда я вот наделал, сказал: вот он, наш парень, который будет нас кормить, чтобы я шла за ним. Зачем это он помогает мне? Парень молча повел меня к черному выходу. И вдруг ученый, запинаясь, спросил: У тебя ведь папины глаза, да? От неожиданности я опешила. Ты был знаком с моими родителями? Парень смущенно кивнул. Его звали Фрэнк. Он сказал, что стажировался в лаборатории моих родителей. И вдруг он выпалил, что тело моих родителей живо, пока жива я. И она сторожилась. Он вывел меня на улицу и тут протянул мне бумажку с адресом, сказав, что я могу к нему обратиться, если понадобится любая помощь. «Еще чего. Справлюсь. Совсем сама». Я натянула капюшон и побежала к своему бункеру. Я продолжила работать, но опыты словно зашли в тупик. Формула была идеальной, но на практике вещества совсем не соединялись. И вдруг меня осенило. Мне нужна лазерная пушка. Но ведь она есть только в научном центре. Как не то? Лазерная пушка? Целый день я пыталась разработать план, как проникнуть в центр. Но это казалось просто нереальным. Надеюсь, она поела. И когда я уже совсем отчаялась, вдруг вспомнила Тогда какой -то про от Фрэнка. Его. У него наверняка а, вот. есть доступ туда. Я задумалась, после того, что случилось с моими родителями, я больше никому не могла доверять. Ну, а Фрэн... Но все-таки Фрэнк работал вместе с ними, да и помог мне сбежать. Вот. Поэтому я направилась по адресу на бумажке. Я аккуратно постучала в дверь, но никто не открывал. А если это ловушка? Повсюду рыскали роботы. Если меня заметят, мне конец. Но вот дверь открылась. Фрэнк, увидев меня, тут же пригласил зайти. С порога я выпалила, что мне нужна лазерная пушка для одного важного дела. Это касается Корпорация Umbrella зонтик. А там у него супергерои. Так-так-так-так... Их родителей, добавила я, опустив взгляд. Тогда Фрэнк решительно кивнул и сказал, что если я хочу достать пушку, придется ехать прямо сейчас». Под дождем мы добрались в какие-то трущобы. Фрэнк подошел к двери, покосившегося дома, но вместо того, чтобы нажать на звонок, простучал какую-то мелодию. Когда дверь открылась, о! я увидела парня в поношенном халате. На груди у него был значок с эмблемой Капусенка, когда я увидела его впервые. И меня осенило. Я слышала от родителей о подпольном обществе ученых, которое выступает против президента. Это же о! их эмблема. Парень провел нас в гостиную дома, переоборудованную под лабораторию, посреди которой О, стояла самодельная лазерная пушка. Тут я заметила в комнате других ребят. Ого, сколько же их! Я хотела пообщаться О. с ними, но Фрэнк сказал, что нас могли выследить, надо уходить. Мы взяли пушку а и осторожно добрались к его дому, постоянно оглядываясь, когда я видела на экранах свое лицо и сумму вознаграждения, внутри что-то холодело. Фрэнк будто почувствовал это и приобнял меня за плечи. Мы уже прощались, как вдруг Фрэнк выпалил, что знает, для чего мне нужна пушка. Похоже, я далеко продвинулась с вакциной против вируса. Меня ошарашил его вопрос: Как ты это понял? Фрэнк сказал, что он и сам тайно разрабатывает вакцину. И вдруг он робко предложил, не хочу ли я продолжить работу в его домашней лаборатории. Я снова засомневалась, но учитывая, что Фрэнк уже несколько раз мне помог, согласилась. От мысли, что мы теперь союзники, мне стало так тепло. Как только мы пришли к Фрэнку домой, то сразу же приступили к работе. По новостям мы услышали, что президент Эвил увеличил поисковую армию роботов и получил вознаграждение за мою поимку. Нужно было скорее закончить с вакциной, но лазерная пушка почему-то не помогала собрать формулу. Мы работали всю ночь, и я задремала, как вдруг резко проснулась от криков Фрэнка. Деменный. Что случилось? Фрэнк быстро сказал, что вещества наконец-то соединились, yeah. но также добавил, что в моей формуле кое-чего не хватает. Чего? Хм, немедли говори. Но тут Фрэнк немного займялся и выпалил, что для финализации вакцины нам нужно объединить наши ДНК. ДНК мужчины и женщины. Я смутилась. Но Фрэнк взял меня за руку и сказал, что Нормально. у нас точно все получится. Это последний рывок. Останавливаться уже нельзя. А, Я посмотрела в его глаза и согласилась. Да, Фрэнк, давай сделаем это и спасем мир во имя памяти моих родителей. Пока он налаживал все приборы, я не находила себе места. Сейчас, Но вот будешь. уже все было готово. Я затаила дыхание, а Фрэнк только крепко сжал мою руку, чтобы взять а, из пальца кровь. Вот, да. Мы добавили капли нашей крови в пробирку и направили на нее лазер. И в этот момент комнату озарила яркая вспышка. Когда глаза снова привыкли к свету, я увидела, как Фрэнк улыбается. Получилось. Получилось! Сама того не понимая, я бросилась ему на шею. Мы спасли мир, Фрэнк! Но вдруг дверь... Итак, ключевой момент. Роботы нападают. Справится ли наш герой или нет? ...похнулась, и в ней появился президент со сворой Чёртов, роботов. Президент. Они уже защелкнули наручники на моих запястьях, и тут президент повернулся к Фрэнку и поздравил с хорошей работой. Что? Президент добавил, что Фрэнк все правильно сделал. О чем это он? Внутри будто что-то раскололось. Так Фрэнк все это время работал на президента? Я ведь доверилась тебе, как ты мог. Но вдруг Фрэнк сказал, что пора с этим покончить и бросился к лазерной пушке, а через секунду все погрузилось в темноту. О, я отключилась. Очнулась я на руках у Фрэнка, он вынес меня на улицу. «Отпусти меня, предатель!» – крикнула я. Да не предатель! Но только крепко не Я ничего не понимала. Фрэнк тихо сказал, что сначала он сам пытался сделать вакцину против вируса, но потом пришлось ввязаться в опасную двойную игру, работать на Эйвела и сотрудничать с коллегами. Но вакцина не получалась, а когда он встретил меня и мы вместе продолжили работать над вакциной, он понял, что шанс ее получить все же есть. После этих событий президент Эвил присвоил спасение мира себе, но нам с Фрэнком все-таки дали звание героев. Подпольных ученых с нашей помощью перестали преследовать, и они наконец-то смогли выйти из своих трущоб. Некоторые из них даже стали помогать делать прививки в центрах помощи. Женщины снова стали рожать девочек. Человечество будет жить. Будет. А мы с Фрэнком поженились. Кстати, теперь наши О. ДНК объединились не только в вакцине. Скоро у нас родится дочка. А я поняла, что доверие – самое ценное богатство. Ведь благодаря ему я не только спасла мир, но и обрела любящую семью. Хорошо Понравилось так. видео? Под... Да, понравилось. Вот такое у нас сегодня было видео. Я надеюсь, вам понравилось. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока!